Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу поговорить о том, что и ответить на вопрос Кто несет в конечном счете ответственность за пароизоляцию За качество пароизоляции Что вот если я показываю, да, такие вещи, где электрики там что-то пробили и так далее да, Если я проклеил, а если кто-то не проклеит, то что будет? Да, вот, вся вот эта ситуация И само по себе давайте объединим еще сюда, добавим и, ну, скажем, контроль технадзор и тт и тп потому что вы немножко там зачастую перегибаете и думаете что здесь такое ну, прям как в тюрьме там паш я не знаю у нас там шаг вправо шаг влево попытка к бегству и сразу расстрел да нет конечно нет такого во-первых то же самое человеческий фактор зависит от самого по себе проверяющего встречаются совершенно разные люди и поэтому нет такого что вот мы должны что-то сдать есть определенные вещи есть каркас несущий, да, собирается и все раскрепление это сдается отдельно другая работа уже как бы внутренняя это городских инспекторов никаких не приходит для этого и в зависимости какие отношения у заказчика с его нанятым ответственным специалистом ну, грубо говоря технадзором да, это все зависит то есть бывают разные ситуации, бывают разные ситуации такие, что э, мы, допустим, быстро что-то делали-делали-делали и закрыли ватой а Проверяющий приехал, о, типа, блин, а я не хотел посмотреть, как сделана пароизоляция, допустим Бабац, и все, ну, ничего не поделаешь, ну, приходится снимать, вытаскиваем, убираем, он проверяет Пароизоляцию говорит, что да, все как бы нормально, если не нормально, он там сообщает, нужно там, там, там, там, там, либо пометки поставить, что э, что-то проклеить и так далее. Проклеиваешь, либо фотографируешь, отправляешь, ну, в общем потом получаешь разрешение на то, чтобы уложить вату, смонтировать. Монтируешь вату, могу тоже, хочу посмотреть, качество монтажа ваты. Ну, то есть сначала все смонтировал и ничего не делаешь Сообщаюсь просто, что вот, пожалуйста, завтра буду закрывать он приезжает, не обязательно он будет приезжать при тебе и так далее и просто э, ты получаешь от, либо добро, либо недобро то есть два варианта по сути что-то там исправить, сделать, переделать вот бывают такие проверяющие, которые ну, скажем так, которые уже несколько раз видели твою работу и понимают о тебе, ну есть уже некое впечатление о человеке, о специалисте. Соответственно, они тоже могут прекрасно понимать, что да все нормально будет, ну как бы люди ответственные, и нет никаких великих проблем. Вот. Бывает такое, что мы практически не видим ни заказчиков, ни проверяющих, никого не видим. Когда приходят, что приходят, проверяют некоторые вещи. Ну, бывает просто это у заказчиков, там... Это отношение уже между заказчиком и этим им, им же нанятым специалистом могут быть по какое-то количество, допустим, посещений. Там одно посещение или два посещения. Там главное, чтобы подпись была и так далее. То есть ему по барабану самому по себе. Просто, чтобы это было дешевле. Другим вот нужно столько-то раз, чтобы приехал. Третьим нужно там, вот, по таким, по таким, по таким, по таким этапам там, приезжает все по-разному это зависит и от специалистов от этих проверяющих как, какую услугу они предлагают и за сколько это тоже ну, то есть нет никакой гарантии что вы получите одно или получите другое то есть в нашем случае ну, как бы я иду по принципу такому что сделал твоя душенька свободна ты как бы чист перед всеми и все и нормально то есть будет такой проверяющий значит будет такой проверяющий Будет простой какой-то, либо его не увидишь вообще, ну значит не будет. Но это если ты его не видишь, это не значит, что он не приходит и не смотрит, потому что э, они тоже зачастую берут это как дополнительный заработок, да, и используют после работы там могут выходные, могут еще что-нибудь, еще что-нибудь, ну в общем э, семь верст и все лесом. Значит, что касаемо продувки и вот этой ситуации, когда э, кто же все-таки несет ответственность? На самом деле если взять так, сейчас просто монтируются у нас больше элементы ну, с завода, поэтому основная теплоизоляция и пароизоляция, она с завода уже приходит. У нас только лишь монтажники элементов проклеивают углы, добивают бруски там, где надо. Я занимаюсь там уже по душу э и чердачное перекрытие склеить мне нужно. Я бы решетку сделать по стропилам и межэтажки там ну межэтажка она хоть мы и используем пароизоляционную пленку но на самом деле эта функция не имеет собой никакой пароизоляции то есть мы ее не проклеиваем она просто чтобы вата не пылила все на этом заканчивается и вот здесь смотрите здесь такая ситуация если скажем по с юридической точки зрения подойти и посмотреть на вопрос вот электрики у меня испортили пароизоляцию да я Могу заклеить и выставить счет, могу не заклеить и не выставить счет, закрыть все это ватой и гипсокартоном придет потом продувальщик, если что-то на продувке окажется, что вот э, есть проблема, потому что поймите, для продувки есть определенный норматив, норматив э, не так как вам показывают ну, какую-то там цифру, нужно достичь определенную нет, считается все это от квадратуры. Я могу сказать лишь средние показатели. То средний показатель для одноэтажного дома, это, по-моему, не более единицы, это примерно. Это просто, ну, есть некие, чаще всего, размеры, скажем, домов, да, там, 130-140 квадратных метров, там, до 160. Это одноэтажный дом. И двухэтажный дом там, 160-220 среднее такое, да, то вот если, скажем, средняя средняя для одноэтажного дома это единица должно быть не больше единицы для двухэтажного это по-моему полтора полтора, если мне не изменяет память но это опять же они приходят, когда продувальщик этот э, ставит дверь он садится подключает все к компьютеру, сидит читает э, кубатуру и уже тогда понимает, сколько здесь долж должен быть норматив для этого объема дома Поймите, что есть дома там У кого-то 4 метра потолки Одноэтажный дом 4 метра потолки от пола А у кого-то есть стандартный вариант То есть кубатура-то разная Поэтому, соответственно, вот, единой какой-то нормы не существует Это все высчитывается по каким-то их э, графикам И так далее Но здесь дело не в этом Смотрите, если вернемся к нам Если я не проклею за кем-то да, кто-то испортил, свое не проклеил, и я не заметил, либо не захотел заметить, закрыл будет какая-то проблема если будет проблема, человек этот обнаружит, где эта проблема соответственно, будет сообщаться все про рабу про раб, скорее всего, у меня не было ни разу, я не могу сказать такого скорее всего, вызовет меня я начну разбирать, в итоге я разберу и, естественно, там все будет понятно, да кто... Кто виновник причины, то есть вот кто будет виновником причины, да, если, скажем так, электрики испортили и не исправили, а я не заметил и пропустил, то я никаким образом ответственность не несу. И то есть то, что я разберу, это время и то, что придется восстанавливать, это все будет, ну, грубо говоря, удерживаться с электриков. Вот и все. То, что где кого искать и как искать, это тоже ну такая, честно говоря, я удивлен, что в комментариях так много написали. Вот у нас спросить не с кого. ну как несколько, всегда же есть ну как минимум заказчик. А Если есть заказчик, то он же и платит, грубо говоря, он и музыку заказывает, а вы либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь, и соответственно нужно получить, ну принять работу. Если вы приняли работу. Чью-то согласились на деньги да, И видели, что вот так оно То это так, если нет, то можете обсуждать Либо это генподрядчик оплачивает Он там найдет это, либо это он оплатит Сам заказчик Вот и все Я думаю, я ответил на все эти вопросы На этом хочу попрощаться Пожелать всем удачи и до новых встреч